Культ здорового образа жизни принимает самые удивительные формы. Тысячи людей в России поверили, что болезни – это результат употребления животных и термически обработанных продуктов, и стали вегетарианцами, веганами, сыроедами. Так что же такое вегетарианство? И действительно ли оно полезно для здоровья? Добрый день, дорогие друзья. Вы смотрите ток-шоу Твердый знак, и мы его ведущие Виктория Новикова и я Роман Полинсков. Мы начинаем. И я хотел представить нашего первого гостя это Андрей Полищук, один из, можно сказать, самых необычных людей Татарстана ну и мира, можно даже сказать сыроед, фруктовит с пятилетним стажем, если не ошибаюсь. Зимой и летом ходит в данном виде, который мы видим. А насколько я знаю, к 26 годам вы уже начинали переставать есть мясо, колбасы, там, прочие продукты, перешли только на фрукты. Как ощущения? Начнем с этого. Отлично. А как до этого дошли? Что, это, что произошло в вашей жизни, что вы стали употреблять только фрукты? Да ничего не, не произошло, я такой родился. Родился, что-то так интересно было. С 12 лет от, от жирных продуктов отказался, с 15 от алкоголя. В моем городе нормально отказываться с 15 от алкоголя. Потом с 18 от мочного, с 19 от жареного. И вот с 26 чистое сыроедение, потом фруктоедение. То есть это не был какой-то перелом, это просто был такой путь, который с детства начался. Такое интересное, вот некоторые начинают там все равно с вегетарианства, веганства, сыроедения, фруктоездо. Вот почему у вас там все хоп и резко? Не резко, постепенно, ну, ну как же резко, с 12 лет если. Ну, и потому что вот мясо вы все равно до последнего считаете, потому что вы считаете, что это мясо такое один из самый... Я пробовал очень разные диеты, и одна из самых логичных, как мне показалось, это диета по группам крови. У меня первая группа, ну, якобы надо мясо есть. Ну, я пробовал, что-то ничего хорошего. Но все равно до 26 лет вы кушаете мясо. Вот это я так мясо. пробовал, до 26. А какое у вас э, меню ваше какое? Вот на завтрак, на обед и на ужин? У меня нет завтрака, обед и ужина, но у меня есть такое, что если я хочу пить, а я никогда не хочу есть, я хочу только пить, то я ем фрукты. Вот захотел пить, поел фрукт. Мне не важно, сколько времени, какое сейчас там вообще время суток. И нет разбивки на какие-то приемы пищи. Хочется – ем, не хочется – не ем. Это может быть один раз в день, может быть, десять. Ну, я насколько знаю, вы даже воду не пьете. Для меня всегда было фактом, что уж воду все должны пить, от этого только польза, то есть там 2-3 литра в день. Почему вы даже от воды отказались? Такие не хочется. Не хочется. Есть такое понимание, что если воду пьешь, значит что-то не то ешь. То есть вода сигнализирует о том, что что-то не то съел, и это надо вымывать из организма. Если питаешься правильно, то воды не будет хотеться никак, ее через силу все не впихаешь. Хорошо, а как отреагировали ваши близкие, знакомые на то, что вы так... Как любые близкие и знакомые. Они начали паниковать, но они точно так же реагировали на отказ от жира, от алкоголя. Они говорили, ты что, пить ты иногда надо же, ты что, не пьешь? Ну, ты что? Поэтому абсолютно несущественно, как они реагировали. Я привык к их реакциям еще с детства, так что я просто не смотрел на это. Ну, а родители? Хорошо, самые близкие, которые, как они? И о них же это тоже я сейчас ответил. Ну, а бывает такое, что срываетесь, и хочется что-то другое съесть? Да, и бывает такое, что я срываюсь, я срываюсь э, на орехи, вот сейчас я фруктоед, я срываюсь на орехи. Все срываются, поголовно, кто бы ни говорил, что он ярый, там, веган, сыроед, проноед. У всех обязательно срывы на шаг назад, чтобы быть сыроедом без срывов, надо быть фруктоедом с небольшими срывами. Но вы вообще сподвигаете других людей прийти к такому питанию, как у вас? Раньше да, сейчас нет. Мне это неинтересно. Сейчас моя популярность, к сожалению, достигла таких уже, не сказать высот, какое слово сказать, чтобы не было пафосно. Но такого уровня достигла популярность, что мне не хватает времени кого-то сподвигать. Я трачу все время на ответы тем, кто уже хочет прийти к такому образу жизни и понял, что я это наиболее понимающий в этом эксперт, конкретно вот в этой области. Есть эксперты там, в мясоедении, тут они представлены в вегетарианстве, а я эксперт во фруктоедении. Причем такого уровня эксперт, что некогда просто кого-то сподвигать, приходится отбиваться от задающих вопросы уже сподвигнутых. Ну а дальше прогресс пойдет, тут вот 12 лет оказались от одного, 26 другое, вот дальше что, солнечный свет не останется? Знаю, не знаю, я не верю, что это бывает. Ну, может, Посмотрим? попробуй. Да, когда придет время. Не очень мудро строить планы наперед, сидя здесь сегодня. Я же буду через год умнее, чем сейчас. Зачем строить план для себя более умного? Тем не менее, вы строите план дожить до 300 лет. Это единственный план, который я строю. И вы пару лет назад все равно проверялись, ходили в больницу, сдавали анализы, вроде у вас все было хорошо. Да. Сейчас вы уверены в своем здоровье? Ну, конечно. Что у вас все хорошо. Да, я и тогда был уверен, просто эти телевизионщики попросили. Да, эксперимент сходил. такой, да, Да. Это был их эксперимент не мой. Но ну, тем не менее, все равно в России движение сыроедов уже ну, несколько лет активно развивается, ну. и зафиксировано случай все равно этих летальных исходов. Конечно, а... сыроеды такое едят, что у меня просто в шоке. Лучше мясо есть. Лучше мяса есть. Но вы Чем сыро... многие сыроеды питаются. Ну, то есть сыроедение — фрук... это бизнес. Фрук... Фрукто... Фруктоедство это разные вещи. Ну, Смотрите, как. если чему-то дано ски... название это бизнес. Если mm -hmm. это бизнес, туда начинают попадать какие-то продукты, абсолютно вредные, которые выгодно продавать. Ну, допустим, я вот классный бизнесмен, я знаю, что мясоедом продать, сыроедом продать, и во все направления свои руки запускаю. И всякие там ягоды Годжи, которые многие сыроеды видят, это китайская еда, она вредная, она нахимичная, но а, слово сыроедение туда цепляешь, как лейбл, и в продажу все. А эти сыроеды, они ну, смотрят телевизор, читают какие-то форумы и питаются не так, как надо. А есть ли Неприродно? те же самые летальные исходы в вот, фруктоедстве? Люди, которые кушали Я фрукты, не слышал вообще не ни об слышали. одном летальном исходе, хотя я в этом кругу общаюсь много лет. А слышали, как правило, ну, как вот веганы могут подсказать, у каждого мясоеда есть куча знакомых веганов, кто умер там от неедения мяса, а у него одного вегана нет. Это слухи, они ходят, кто-то их пускает. Извините, здравствуйте, я вас перебью на секунду. Конечно. Вот вы говорите про продукты, которые питаются... Люди, которые поддерживают такую диету. А вы не знаете, что фрукты, которые вы едите, тоже обрабатываются и тоже могут быть не самого лучшего качества? Да откуда мне знать? У меня магазин фруктов. Конечно, знаю. Естественно, я этим занимаюсь уже много лет, и я знаю столько, сколько в России никто не знает об этом. Потому что я именно вошел в бизнес продажи фруктов не для заработка. У меня с заработком все было нормально, и там в продажах чего угодно остального. Я именно посвятил несколько лет тому, чтобы понять, какие фрукты наиболее обрабатываемые, из каких они стран, Какие именно сорта? Сначала отсеял самые страны, самые химические. Ну, то есть о чем я сейчас говорю? Берешь э, из какой-то там, ну, из Турции апельсины, покупаешь ящик, ставишь на батарею, он стоит в тепле. За полгода он, вот апельсин за полгода чуть высох. Они не портятся в принципе никогда. Виноград из Турции не портится, да ну, ничего. И получается, что вот такие страны найдя, я эти страны убрал с продажи, то есть фрукты из этих стран. Потом стал из э, более-менее нормальных стран проверять конкретно каждый сорт. И вот сейчас я знаю конкретно каждый сорт в Казани, который продается, который почти не нахимичен, знаю, который вообще не нахимичен, знаю, который нахимичен сильно, его не продаю. То есть мой магазин — это для меня же отбор правильных фруктов. Потому что если тебе можно съесть там абстрактно какой-нибудь грушу-конференции с Ашаной, тебе ничего плохого не будет, как и мне первые полтора года. То сейчас, съев э, там грушу из Ашана или китайский мандарин, я просто загнусь и буду лежать с больным животом, потому что для моего уровня чистоты это уже яд. Поэтому то, что ты спросил, да, я знаю, этим занимаюсь. Спасибо за вопрос. А не думал раньше переехать в какой-нибудь жаркий континент или к нам на юг? Конечно, думал. И сейчас думаю, естественно, так это будет. Угу. зачем себе мучить холодами, когда можно будет уехать знаю, в Африку? Холод — это не мучение. Просто там удобнее это все сорвать, чем здесь купить. Согласна с вами. Так, ну давайте тогда перейдем уже к нашему второму герою. Это Руслан Январев, актер театра ⁇ Сдвиг ⁇ ведущий утреннего шоу Утро-лайф на радио «Миллениум», призер чемпионата Приволжского федерального округа по бодибилдингу. Руслан, расскажите о своем питании и вообще как вы относитесь к вегетарианцам? Мы хотели бы, возможно, попробовать что-то такое? А сейчас в данный момент нет, так как виду подготовка к соревнованиям, имеется в виду профессиональный бодибилдинг, он предполагает собой мясоедство. По-другому никак абсолютно, потому что, ну, а можно перейти к вегетарианству, наверное, так можно назвать, но это тоже там без мяса никак, когда ты уже находишься на пике, вот у тебя соревнование буквально через месяц, тебе дает тренер твою диету, это салат и мясо. Мясо и салат по-другому никак, потому что тебе нужен белок, белок нужен для твоих мышц и по-другому здесь ни, никаким образом не сделаешь. Сейчас мой рацион составляет это э, фрукты, это салат, это рис, это и вареное мясо, не жареное, не печеное мясо, не какой-то там не шашлык ничего-то в этом роде, не что-то в этом роде, а вареное мясо. Вот если бы вы не занимались спортом так профессионально, вы все равно... вот Есть такая любовь к мясу, но не могу жить без мяса, я другое дело, но мне надо его есть, потому что я хочу быть здоровым. То есть вот вы к кому больше относитесь? Ну, я, наверное, так скажу, то, что у каждого человека... Э, Свой распорядок дня я не могу просто без мяса. У меня будет кружиться голова, я буду чувствовать себя без сил, я буду... А, так как я сплю от 4 до 5 часов в день, так как эфир у нас утренний, и потом я не ложусь спать, и там еще и тренировка, и дальше и процесс четырех работ, которые вы сейчас прочитали. Поэтому как бы, мне без мяса вообще никак. я Это мой как бы, моя батарейка, я его ем, насыщаюсь, и вот я как бы, комфортно себя чувствую. Угу. Вполне. В принципе, Андрей тоже очень активная жизнь, но вот как-то он все равно <смех> без мяса обходится. У нас разная жизнь. Разная жизнь все равно. Поэтому. Я, даже без какого... не... я призер соревнований, но пусти его на мои соревнования, он там ничего не займет, как и я на его соревнованиях. <смех> мы решаем разные задачи. Но мы <смех> вот, <смех> вот <смех> когда как раз за студией, мы с ним согласились в одном, то что не наши виды спорта никто не считает за спорт. <смех> вот одно сходство. <смех> да, да, да. А без какого продукта помимо мяса? Невозможно вам прожить. Какой вот прям необходим? Ну... Что любите, наверное. Не, ну, исключал многое, на самом деле. Исключал, потому что, как и вегетарианство, когда ты ведешь, так сказать, такой образ жизни спортивный, да, там есть... Я не называю это диетой, я называю это правильное питание. Потому что, когда ты приходишь в тренажерный зал, ты разговариваешь с тренером, он просчитывает тебя, читает тебя, спрашивает, что ты ел до этого, что ты не ел до этого, и говорит, ну, каким образом ты собираешься всего этого достичь? Я говорю, ну, так-то так ты, так нам нужно, наверное, каждый день заниматься, тренировки. Он говорит, стоп, давай обсудим твое питание. Зачем обсуждать мое питание, я нормально ем, все, окей, сколько ты раз ешь в день? Я говорю, я ем, ну, и понимаю то, что я ем два раза в день. Это вот встал, позавтракал, возможно, если ты успел. Ты весь день где-то на суете, где-то бегаешь, какие-то вопросы у тебя решаются, не решаются, встречи, обсуждения новых работ. Соответственно, вечером ты поел, все, лег спать, и все со, со, со следующего дня все начинается сначала. Он говорит, а теперь давай попробуем сделать так, чтобы ты ел пять раз в день. Как? Спросил я его. Он говорит, ну, во-первых, давай скажем так, что ты зайдешь сейчас в магазин и купишь себе пять контейнеров потому что не нужно забегать куда-то в кафе, потому что для тебя это реально будет дорого, оставлять за каждый контейнер еды, предположим, если ты будешь это заказывать в ресторане или в кафе, это будет где-то около 350 рублей. Ну, таким образом, я пришел уже постепенно-постепенно, я пришел к тому, что я сейчас, действительно, у меня есть спортивная сумка, в этой спортивной сумке 5 контейнеров на весь день, или у меня нет, предположим, забега домой. И там конкретно определенное, это, значит, 200 грамм белка в виде мяса и 200 грамм риса или гречки, или макароны твердых сортов. Вот. А, ну да, еще и салат. А как вы относитесь к спортивному питанию, к различным, наверное, ну, к протеинам, всяким порошкам? Я не знаю, точно терминологии, но, в общем, что-то, которое помогает э, обычным продуктам питания. Протеин всяким порошкам. Хорошо сказано. Ну, я могу сказать только одно. На самом деле, спорт пиц, спортивное питание как я могу сказать, если брать, предположим, протеин, он бывает разный разные компании абсолютно разные компании. Вот недавно а, в одной из групп, а, спасибо им огромное, выложили а, как раз вот а, соотношение каждой компании, да, и соотношение там заменяемых веществ. Если, предположим, белок, он, он может быть как белок животный, как белок молочный, то он также, ну, то, что, в принципе, не меняет, да, как тоже животный, но он может быть также растительный, также может быть и соевый, соответственно, да, то, что соевый — это не есть хорошо. Это дешевит это, этот продукт, на самом деле. Чем дороже э, спортивное питание, чем... Ты, ну, ты, естественно, подходишь к этому тоже так профессионально. Ты берешь, переводишь то, что там написано, да, если он из Германии или из Америки. Потому что именно там делают качественное спортивное питание. Когда мне говорят, ой, это химия, я говорю, ребят, стоп, это не химия. Нет, это химия, его нельзя употреблять. Ну, соответственно, для а, бодибилдеров это лучше. А, Но ну, я могу просто только одно сказать, то что спортивное питание в виде протеина, давайте вспомним, что мы делали в 80-е годы, когда человек занимался бодибилдингом. Если вспомнить эти а, времена, то мы можем сразу увидеть человека, который берет детское питание, сухое детское питание, разводит его в молоке, перемешивает и пьет. То, что получается, в принципе, спортивное питание, как выразились, вот эти вот порошки, это то же самое, что детское питание, как для взрослых. Да, есть компании, которые делают некачественный продукт. Качество выражается в цене. Он может быть дешевле. Если он будет дешевле, следовательно, ты будешь его пить, следовательно, твой организм будет получать как белок, но также и вред. Как уже также обсуждалось, то, что и на почки это все влияет, и все. И такие моменты. Но, ну, тут зависим. Бодибилдинг на самом деле считается в мире самым дорогим видом спорта. Если ты хочешь качественно ним заниматься, то, пожалуйста, будь добр выложить какую-то иную сумму. Мне кажется, вообще любой здоровый образ жизни — это очень дорого. Просто действительно и соблюдать питание, и спорт, ну, дорогого Спорт. спорт. Здесь немножко а, разные а, понятия. Есть спорт, есть физическая культура. Когда человек говорит, я хочу похудеть, все, окей, похудей. Ты можешь, ты, ты можешь не, не ходить в зал, ты можешь не заниматься физической культурой. Ты можешь просто правильно питаться. Правильное питание тебе твой диетолог выработает, пожалуйста, если ты будешь следовать, если ты какой-то... Правильно сказал Андрей, почему-то сейчас ним полностью согласен, в плане того, что каждый срывался, я перед соревнованиями срывался. Было такое, то, что меня можно было увидеть в мучном отделе. Понимаете, хотя это табу, это нельзя, и тут какой-то как широкоплечий гачок стоит и думает, какую же пирожок ему взять. Было было и такое, да, каждый срывался, да, у каждого на каких-то моментах. Если это правильно говорит, получается, чем дольше по времени ты не сорвешься, потом, естественно, сделаешь шаг назад. Чтобы сделать шаг вперед, чтобы сделать два шага вперед, сделай шаг назад. Это истина, она всегда будет Присесть, есть. подпрыгнуть и все такое. Ну да, что-то в этом Хотелось бы обратиться в зал. Вот, друзья, вы послушали две истории. Прокомментируйте, и как вы считаете, чей, можно сказать, образ жизни более здоровый, можно так сказать? Игнар, э, Рашидов, я, быть, наверное, начну э, с Андрея, потому что его историю я первым услышал. Могу честно сказать, да, то есть перед нами два абсолютно разных человека, да, один в одном случае питается чисто фруктами, да, а почему вот тогда вот один, то, несколько вопросов не было, да, чтобы вот более полную картину. Конечно. Андрей, скажите, а почему именно фрукты, почему именно не овощи? Объясню. Uh, я на самом деле, кроме... Того, что занимаюсь спортом, у меня есть свой магазин, там куча еще проектов, я веду лекции. И за 8 часов я смогу вам донести так, что вы свой образ жизни поменяете. Но это будет 8 часов вашей жизни плюс несколько тысяч. Я сейчас не смогу за такой короткий период объяснить настолько, чтобы люди поняли. Нет, я не прошу за всех людей. Вы мне просто скажите, а почему именно фрукты? И так, чтобы вы поняли, я тоже не смогу объяснить за такой короткий период. Фрукты – это еда человека. Обоснования не успею. Овощи вообще не являются. Ну, то есть мы привыкли говорить фрукты и овощи. Нет же фрукты и овощей. Есть плоды и не плоды. Что такое овощ? Ну мы так называем что-то не сладкое, что вырастает за год. Овощи. Почему? Я шарко. могу назвать вам еще и репку. Да, понятно, Сладкое. Да, Растет поэтому, в земле. Да, поэтому нужно разделять на плоды и не плоды. Плоды это то, что дерево. Но вы деревьев, вы имеете в виду, да? Плоды вообще. Ну вы понимаете, что такое плоды? Это то, на чем есть какая-то там семечка и вокруг такая мякоть вкусная. Это плод. Он может быть не сладкий, это может быть томат. А есть овощи. томат не сладкий, в вашем понимании. Есть разные овощи. То есть вам не а, не фрукты взяли? Давайте скажем так. И, может быть, одним из постулатов фрукты вы взяли, потому что они более сладкие, они более энерговооруженные, в том Нет. отношении по сравнению, чем с фруктом. Нет, плоды это еда человека. Плоды, не фрукты. Не надо вот это вот. Фрукты, овощи это ну, так. На здоровье. сегодняшний день что вы кушаете? Плоды. плоды. Какой конкретный, конкретный плод? Кучу, все сезонные. Каждый сезон, каждые две недели примерно меняется. Я понимаю, ладно. Вот на этой неделе что? Хорошо, на этой неделе мандарины, авокадо. Мандарины, авокадо. А на прошлой неделе? Апельсины, авокадо. Авокадо. Летом это черешня, нектарины, абрикосы, ну, долго перечислять. Все, что касается. А, а репку вы кушаете, репку. Нет, это нет. Это не плоды. А, это... То есть вы кушаете только то, что плоды, то, что растут на дереве? Плоды, да, я кушаю плоды. Это ну, ведь, слово говоря, как должно понятно грубо. быть. Ага. Да. А, и, Руслан тоже тогда такой же вопрос. Скажите, пожалуйста, ведь в своей жизни, вот той сейчас, которая у вас есть, вы не отказались от продуктов растить этого происхождения. Да? То есть, вы сказали, вот салаты вы кушаете, mm -hmm. да? С чем вот обусловлено, почему именно салаты? Объясню, потому что это клетчатка, которая помогает усваиваться животному белку. Вот. А перед соревнованиями мы настолько урезаем сахар, объясню также почему, потому что бодибилдер, спортсмен, он начинает сливать воду. Сливая сливание воды, это значит, что он начинает, предположим, за неделю до соревнований пять дней подряд употреблять 6 литров воды в день привыкание организма, соответственно, что такое поступление воды идет, и начинается максимальное, как сказать, выбрасывание воды из, из того же самого организма, потому что он также и думает, что сейчас ты опять туда зальешь. Перед соревнованиями ты перестав... постепенно сокращаешь поступление воды. Сначала 4 литра, потом 3 литра, в день соревнований вообще воду не пьешь. Почему? Что может задержать? Так как там нужна сухость тела. Что может задержать? Это мучное, это может задержать сахар. Во фруктах содержится фруктоза. Поэтому мы фрукты не употребляем перед соревнованиями. Сейчас я ем нормально фрукты. Я ем мандарины, я ем яблоки. Очень спасибо. А могу честно сказать, вот на полученных результатах Руслан в данном случае он у нас спортсмен, и у него на обычную диету того обычного человека, который у нас есть статистического человечка накладывается его спортивная карьера. Стоит э, карьера, конечно, его с учетом того, что он делает, занимается, конечно, дорогое удовольствие. Но в данном случае мы видим типичный пример обычного человека, который занимается спортом. Так ведь? Я спортом же... Да. спортом, да? Да. Согласен. Вы сейчас просто взяли, обидели нет, Андрея. Просто, я что до это этого не сказали. что Да, да ну, получается. Да, нет, мы же до вас, до Андрея сейчас, еще да, не дошли. Я, потом я потому что, соответственно, переходим, да. В данном случае, Может, ты Когда мы еще. говорим про Андрея, да, могу честно сказать, что вот то информация, которую мы на сегодняшний день от него услышали, она, э, скажем так, не общепризвано того, чтобы собрать да, эту, ту информацию, которая есть. Да. А для того, чтобы эту информацию переварить, нужно, конечно, побольше информации собрать про самого Андрея. Да, в данном случае э, говорить о том, что только э, за счет растительной продукции или еще того, что он кушает, мы идем вперед. Да, это, конечно, нет. Да, у него тоже бывают срывы. Да, то есть на, вот орехи. на орехи. Да. А говорить о том, что он в полной мере отказался от э, продуктов животного происхождения, да, и только чисто на, на плодах держится, да. Ну это, скажем так, да, у, по теории дуализма, который у нас есть, да, то есть если есть одно вещество, да, то должно быть обязательно второе вещество, да. Оно вот на, на весах всегда есть и говорит, что в данном случае Имеется, скажем так, уклон в сторону растительной пищи. Да, конечно, здесь есть, да. Но в то же время организму тоже необходимы и животные продукции да, то есть, то, которые есть тут же белок, жиры, углеводы. Да. А давайте, если есть какие-то вот вопросы, Андрей, вот он смеется. Могу честно сказать, что. Я привержен все же традиционной системе, которая у нас в медицине получила хорошее развитие, это о адекватном и рациональном питании. То есть тем затратам, которые есть у нашего организма, соответственно, должны восполняться. Если они не восполняются, естественно, организм пытается перестроиться на другие системы за счет своих адаптационных компенсаторных возможностей. Но эти возможности, они строго скажем так, ограничены, да, то есть до какой то определенного предела ты можешь дойти, конечно, это пределы, они достаточно широкие, но в последующем они обрываются, да, в данном случае, в данном случае и у Андрея, и у Руслана все э, впереди, так что они еще до своего, скажем так, предела, совершенства еще не дошли. Будем, получается, будем ждать, будем смотреть, а... да, будем ждать, будем смотреть, и, соответственно, мы придем к каким-то результатам, которые... Будет очень интересно, просто, да, просто интересно посмотреть, что произойдет спустя, скажем так, определенный промежуток времени. Да? Вот просто интересно, чисто с такой вот научной точки зрения. Mm -hmm. Спасибо mm -hmm. большое. А вот скажите, пожалуйста, вот, какой, ну, вот мясо вообще можно как-нибудь исключать из рациона? Это вообще нормально будет? Ну, продукты питания, рассматривая как мясо, можно рассмотреть таким образом, что мясо – это белки, жиры, углеводы. А нужны ли нашему организму белки жиры углеводы минеральные вещества витамины да нужны дело в том что из тех аминокислот с которых белок состоит до да, определенный процент он не синтезируется в нашем организме соответственно их нужно каким-то образом восполнять соответственно у жиров то же самое да за счет углеводов да, можно сдвинуться, там, за счет других продуктов получать. А вот основные компоненты, которые необходимы в качестве строительного материала нашему организму, они, конечно же, нужны. Да? Вот, например, маленький ребенок, только что родившийся ребенок. Можем мы его лишить материнского молока в нормальных условиях? да? Мы обязательно ему готовим заменитель. То же самое здесь. Уходим в одну сторону, то где-то что-то мы должны поменять. Да? Вот поэтому это очень вот сложный вопрос вот, мне просто самому интересно вот, более так подробно так с товарищем пообщаться и, может быть даже обязательно что здесь будет интересно Да, мне просто охота дальше услышать то что они готовы рассказать про себя это будет вообще замечательно потому что такого опыта он очень занимательный его нужно изучать возвращаясь к вопросу то есть получается то что от самого мяса мы можем отказаться, но мы не можем отказаться от того, что оно нам дает это белки, жиры, углеводы там, и остальное. Да, Получается розовый, так. Розовый, в да. некоторых случаях нужно просто подумать, не отказаться ли от мяса, а когда отказаться от мяса, понимаешь? Mm -hmm. Когда ты приходишь домой часов в восемь вечера, и тебе падает на сковородку жареное мясо, ты говоришь, вот все, жиры, белки и углеводы, заточил. Ну, ну и... да, и лег спать, естественно, все. Потом ты эти жиры, белки, углеводы чувствуешь, так вот они здесь, вот здесь, и вот здесь еще, вот, вот они, все. И вот, вот когда сказали правильно кушать мясо, там, в какой период времени, в сутках, у меня вопрос другой. В каком возрасте вообще целесообразно, если ты пришел к тому сам, при том, что ты хочешь стать вегетарианцем и отказался от мяса, а Другое дело еще дань моде, да, что сейчас вот многие отказываются от каких-то продуктов, потому что, о, это сейчас модно, мне жалко птичек, животных, кроликов, у них слезы выращиваются при виде куска мяса. Все, они вегетарианы, ну, вегетарианцы. То есть насколько это своеобразно отказываться от, от каких-то продуктов, ну, как бы в возрасте, когда еще ты еще все равно растешь? Да, человек вообще растет, да, удлиняется, рост растет соответственно э, этот процесс в среднем проходит от 18 до 21 года да? после начиная с 21 года уже человек начинает очень мало меняться до да? соответственно рост замедляется вот именно с этого момента, да, то есть вы можете уже начать, скажем так, экспериментировать со своим телом, да, это ты можешь покушать, да, этого не можешь покушать, да, но до этого момента, вот обратите внимание, отказ от какого-то продукта в более ранние промежутке времени, да, он, конечно, чреват, да, изменениями в нашем организме. Причем вот даже и у Андрея, ведь, насколько я понял, он ведь не сразу отказался от продуктов, да, то есть у него были промежутки, когда он что-то, какой-то продукт кушал, какой-то продукт не кушал, да, например, говорит, алкоголь не употреблял, да, Ну и мы его тоже не употребляли. С 15 лет. С 15 лет, ну до 15 лет. А до 15, похоже, запойный, да, был. То есть этот период прошел, ну, слава богу поэтому 21 год — это уже срок, когда человек принимает какие-то осознанные решения. Да? То есть 18 лет прошло, 21 годам он уже является. Если это мы с вами, это уже какие-то… Кто-то работает, кто-то учится. Да? То есть ты можешь принять какое-то осознанное уже решение. Да, пожалуйста, 21 -го года. Я думаю, что уже человек может немножко попытаться да, принять какое-то решение. Но… В пределах, конечно, разумного, да, то есть не так, чтобы э, куда-то сдвинуться. То есть of... первый секс, допустим, в 16 можно, а отказ от мяса с 21 не раньше, да? Mm -hmm. Вы знаете, можно сексом, наверное говоря, и попозже заняться, да, потому что Понимаете, если это чисто физиологическая я потребность. Да, я вот тоже, честно говоря, достаточно тяжело, но ставить претензии, ну, если вам нужно в 16 лет, ну, это замечательно. Но мясо есть. А мясо, я соглашусь, потому что, ну, знаете, я, конечно, понимаю, что, дорогие наши ведущие, сейчас можно надеяться на то, что мы сейчас с Андреем станем в стойке, друг напротив друга, и будем: да, знаешь, ты, как бы ну, тут понятно, кто кого, да, но он меня абсолютно убьет своими оборотами. Потому что когда мы вот только, только вошли, когда вы нас познакомили. Когда вы сказали, «Сколько тебе лет, Андрей?», Андрей сказал, «Мне 31 год». Я такой, так, а, ага, ну, все мы видим, что человек выглядит на 16-17 лет, правильно? Ну, максимум 18, давайте возьмем 19, это все, это предел, потому что он очень молодо выглядит. Это хорошо, это круто, это здорово. Я насчет вегетарианства, если честно, насчет правильного вегетарианства, вообще правильного питания, ничего плохого не имею, ничего против не имею, да, даже если он отказывается от мяса, только... А, мне кажется, что каждый организм, а, он а, должен делать это постепенно. Нельзя этого делать сразу. А многие вот подвинем это моды, так как, о, клево, сегодня воскресенье, сегодня эту передачу посмотрел, завтра понедельник, ага, все, без мяса. И начинается. Естественно, организм чувствует огромнейший стресс. А, когда когда этот, это вещество, когда мясо, по крайней мере, поступало, поступало к нему в организм, и тут он его перерубил уже недели его нет, две недели нет, естественно он взводит, сам организм взводит. Многие не думают то, что организм это я, нет, <laughs> на самом деле это не так. То, что ты думаешь мозгом, организм может сказать, М -м, чувак, это не так. <laughs> Сейчас мне вот это вот не нравится что ты делаешь, и он будет этого всячески проявлять. Вот. Хорошо, у меня вот все-таки один вопрос вот как для девушки, для будущей мамы все равно, как ли это? Нормально ли отказываться от мяса? Вот, ну, не знаю, не повлияет ли это на здоровье, на развитие ребенка в дальнейшем? Если еще... Ну, это проблема отдельная наша, наверное, будет передача, которую вы будете делать, да? Могу вам честно сказать, да? Я молодой отец, у меня есть супруга, у, у меня есть ребенок. Могу честно сказать, да, мы мясо кушали, личный опыт, да? То есть и супруга питалась хорошо. конечно... Для растущего маленького ребенка, который находится в утробе у своей матери, конечно, нужны питательные вещества. И в данном случае отказываться от питания, в том числе и от животных белков, это нужно очень-очень хорошо Причём подумать. Причем, если взять калькулятор, извиняюсь, перебил, если взять калькулятор и прям посчитать, сколько вес набирает человек в день, там получается, ну, если не ошибаюсь, пересчете на сухое вещество около 3 граммов. Ну, в день? В день, да. Поэтому, ну, возьмите калькулятор, каждый свой вес посчитайте. Вот, допустим, до 18 лет вы имели эффективный вес, сейчас он пошел немного лишний. Вот тот, что был эффективный, с которым можно жить эффективно, бегать, прыгать и все такое. Вот этот вес взять, отнять от него вес при рождении, там, у каждого, там, около 4-3 килограмм, и посчитать, сколько в день до 18 лет набирается веса. Получится примерно 2-3 грамма в день сухого, ну, либо с водой, если там, ну, грамм 13, ну, 15 у кого-то. И я думаю, что сухого веса 2 грамма можно получить вообще с чего угодно, даже если там правильным воздухом дышать, образно говоря. Поэтому такие вот, э, ну, как доводы насчет того, что ребенок растущий, ну, растущий, ну, 10 грамм в день. Ну, с мясом это никак не связано. То есть, если мы сейчас э, обсуждаем, какое питание правильно, его или мое, надо задать вопрос, какая цель? Мы сейчас обсуждаем инструмент. Нельзя обсуждать инструмент в отрыве от цели. Если цель э, бодибилдинг, то мясо, наверное, нужно. Если цель не бодибилдинг, а еще какая-то. А какая у То вас есть, цель, Андрей? У меня цель абсолютное здоровье, у меня цель э, наиболее низкий вес при его, наи... при его максимальной эффективности. То есть мой спорт это... Ну, вот опять-таки тоже для спорта, да? Есть... Да, ну спорт это... Нет, скорее цель здоровья, а спорт угу. это уже как бы к нему прибавился. Сначала я занимался именно изучением питания, потом прибавился спорт к этому питанию. Но это как бы цели, они идут в одном направлении здоровья, причем... Здоровье безграничного, о котором вообще даже сейчас люди не совсем понимают, о чем речь. Здоровье — это когда можно там, спать в снегу, когда можно общаться с открытой формой туберкулеза с людьми. То есть здоровье такое, при котором заразиться невозможно вообще никак, даже если искусственно пытаться заразиться. Даже если спать на сквозняке, даже если там комаров каких -то на себя сажать толпами. То есть мой, моя цель — это здоровье и минимальный вес при максимальной эффективности тела, повторюсь. И для решения этой задачи мясо есть не надо. Если бы моя цель была бодибилдинг, то это совершенно был бы другой путь и совершенно другой образ жизни. Поэтому надо понимать, инструмент в отрыве от цели нельзя рассматривать. Если мы говорим об инструменте, давайте говорить, какая цель. То есть правильное питание то в принципе нет. Есть правильное питание конкретно для моей цели, есть конкретно для вашей цели, для его цели. К сожалению, время нашей программы подошло к концу, и мы не успели до конца разобраться, потому что у нас родилась такая животрепещущая дискуссия. И поэтому мы предлагаем собраться в этом же составе нам на следующей неделе и все-таки узнать до конца о плюсах и минусах вегетарианства и сыроедения, и нужно ли нам вообще кушать мясо или нет. Да, ну а на этом сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас уявили Виктория Новикова и Роман Полинсков. Увидимся на следующей неделе, друзья. Обязательно смотрите. Пока. Thank you.